Слава роду! Сегодня 2 апреля 2020 года. Это канал «Наука побеждать» и с вами я, гражданин Советского Союза, Аркадий Сергеевич Марков. У нас сегодня очень серьезный разговор. Рекомендую набраться терпения и досмотреть данный ролик до конца обратите внимание на надпись это не для красного словца это фактура которая уже фактически наступила мы в свое время погнались за импортными красивыми наклейками шмотками в бытность советского союза Потом мы просрали систему управления, экономическую систему, экономику Советского Союза. Пустили тварей э, в наш огород, козлов, которые резвились порядка 30 лет, разбазаривая все наше добро. Мы это молча сносили. Большинству из нас было страшно, потому что воспитанные были... Мамашами-одиночками в основном, которые говорили, сынок, перейди на другую сторону улицы, не связывайся, не лезь, тебя это не касается, как бы что ни вышло. И в результате вышло. Вот это вот уже наступило. И можно сказать с этого дня, забудьте о всем, о всех тех ценностях, которые... Нас окружали раньше. Забудьте о виллах, пароходах. Забудьте о командировках, поездках, скажем так. Забудьте о каких-то ништяках. Я думаю, что пришло время сосредоточиться на мыслях о еде. О том, как бы в этой ситуации выжить. Сразу говорю, сохраняйте спокойствие, паника нам не нужна никакая, но э, то, что есть, то есть. Давайте разберем ситуацию. Я на примере Псковской области хочу это показать, э, события, да, то есть выводы какие-то сделать. <coughs> И... Э, распространить эту же модель, вы сами ее распространите на свои регионы, ежели вы из других регионов. Значит, я заостряю внимание на тех событиях, которые крутятся вокруг так называемого коронавируса. И сегодня я готовил документы по этой теме с целью выразить от имени нашего Народного Совета недоверия действиям губернатора взялся анализировать не только события, которые он вводит своими указами, но и полез проверить кое-какие свои догадки в документы, на основании которых он свои указы штампует. И вот какие выводы я отсюда и сделал. Значит, для того, чтобы э, применять такие меры, которые вводит губернатор Псковской области, ну, я здесь живу, мне сложно судить о событиях в других регионах, да, значит, э, э, нужно понять, что же он на самом деле делает. Он грубо нарушает наши конституционные права. Чем? Вводятся кордоны на дорогах с целью якобы ограничения распространения коронавируса. Это нарушение статьи 27 Конституции Российской Федерации, в которой четко сказано, что каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. И заметьте, без всяких документов и доказательств о проживании. Значит, у нас закрыты детские сады и школы. И закрыты уже достаточно давно. Вот. И это нарушение другой статьи. Это нарушение права на образование. Каковое мы должны получать без каких-либо ограничений, ограничений в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, но никак не в интернетах. И, соответственно, это еще одно нарушение наших прав. Значит, у нас нарушение статьи... Э сейчас я отдать Бог памяти вспомнить. Ориентируюсь сейчас, чтобы не потерять мысли. Значит, у нас э каждый имеет право Свободно использовать э, свое имущество и навыки для э, труда. То есть извлекать какую-то прибыль, скажем так, и работать. <coughs> Значит, э, и это право нарушено. Это право нарушено, это вот статья 37, труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности, профессию, да? Значит, право на партнерскую деятельность закрыты Ч, частично, частично, конечно, закрыто магазины, торговые предприятия розничные, частично или в каком-то полудохлом режиме, Функционируют столовые, кафе, общепит. Вот. Много чего нарушено, я вам все перечислять не буду. Это вообще уголовные преступления, творимые губернатором Псковской области и Ведерниковым. Да, есть, <coughs> и это все делается под предлогом защиты населения от коронавируса. Но в... В фирме Российская Федерация существует огромное количество всяких разных федеральных, федеральных коэффицированных законов, нормативов, САНПИНов, которые э, в том числе регламентируют порядок ввода в стране чрезвычайного положения и чрезвычайных ситуаций. Это немножко разные понятия чрезвычайное положение имеет право вести президент, а чрезвычайная ситуация это то, что имеет право вести в регионах, кнести статусом поменьше. Но все это делается исключительно на законных основаниях. Учитывая, что в Псковской области введено вот такие как бы, то есть жесткие ограничения на перемещение, и их вводят так постепенно, поэтапно, но достаточно, скажем так, активно. При этом не объявляя никаких чрезвычайных ситуаций. И ссылаясь при этом на коронавирус, но я вам хочу сказать, что для того, чтобы ввести режим чрезвычайной ситуации, по вирусу, коронавирусу, требуется, чтобы был преодолен некий порог, некий порог эпидемический, скажем так, ну эпидемический порог правильно назвать, да? И учитывая, что первая категория болезней означает превышение уровня количества заболевшего населения в 15%, а коронавирус относится ко второй группе если меня, как бы, то есть я на слуху воспринимаю данную информацию. Если меня правильно информировали. Да? Коронавирус относится ко второй группе опасности, и такой порог должен превышать 20% заболевших коронавирусом. Я вам вчера показывал циферки по Псковской области. У нас, видите, тут смешные следовые количества заболевших в Псковской области. Да? То есть 8% ну, может быть, там плюс-минус, плюс якобы два, сейчас уже два официальных случая смерти от коронавируса. Оснований для, для объявления чрезвычайных ситуаций, при которых возможно, э, скажем, ограничение конституционных прав человека и гражданина, не достигнуто. И... Э, по большому счету, как вы видите, цифры, они просто смехотворны для таких вещей. Тогда возникает вопрос, что же хотят этим делом прикрыть? Существует федеральный закон номер 52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Значит, от 30 марта 1999 года. Этой, этим законом статьей 31 э, дается право дается право э, введения ограничительных мероприятий в скобках карантин. Три слова. Ограничительные мероприятия в скобках карантин. Э, при каких обстоятельствах и кем? При обстоятельствах ключевом, что главный Санитарный врач государства э, выносит постановление рекомендации и соответствующим постановлением правительства Российской Федерации или постановлением э, главы региона. Значит, Я беру бумаги, на основании которых глава региона Ведерников в Псковской области выводит какие-то ограничения, он ссылается. Я сперва его не увидел, это, ну, в бумагах было несколько указов, и пришлось копать далеко. Значит, соответственно, нарыл я ссылку на постановление вот этого вот, главного госсанитарного врача, сейчас сфокусируем, от 2 марта 2020 года, сейчас карта маленечко мылит, да? попробуем еще раз значит э, за номер 5. номер пять номер пять вот он номер пять каковым в принципе главный санитарный врач тут имеется подпись попова имеет право ввести ограничительные мероприятия карантин либо на локальной территории, либо на уровне федеральном. И мы с вами разбирали, как у нас должны создаваться суды на основании закона. Нужно просто иметь закон, в котором будет написано слово ⁇ создать такой-то самый закон ⁇ Соответственно, в этом постановлении глав врача Паповой я искал такую запись именно, скажем так, ввести ограничительные мероприятия, карантин, не нашел, не нашел, их нету, их нету. Но на это говно, получается, которое, по сути дела, не вводит режима ограничительных мероприятий карантина, ссылается наш шострый губернатор. И э, дальше больше, помимо тех рекомендаций, которые содержатся в этом манускрипте, зажимает наши конституционные права. То есть здесь не сказано, что нас надо как бы, то есть запретить торговлю, запретить систему образования. Здесь сказано, что осторожнее к этому относиться и держать руку на пульсе. И этим же самым указом, смотрите, вот этот пункт 1.2. Обязанность, свою прямую обязанность э Вводить или отменять режим ограничений карантинов переложен на регионы. Таким образом, главный санитарный врач страны, Попова, умыла руки. Она отказалась вводить этот режим ЧС. По сути дела, да, то есть ограничительные мероприятия. Каково и в принципе влечет следующие последствия, которые, в принципе, регламентированы законом. Но вы введите, честно, скажем так, мы уже поймем и потерпим, да? именно раскупоривание стратегических госзапасов на случай, скажем, таких бедственных ситуаций, да, но этого не случилось. Вот. Соответственно, раз у нас и не введен режим ограничений ограничительных мероприятий, то есть карантинов, да, то его и уэд менять-то никто не сможет. Потому что нет, нельзя отменять то, чего не введено. И по этой причине мы видим полное сумоуправство в данном вопросе губернатора Ведерникова. И сегодня, пока эту тему изучал, случайно услышал по новостям, что наш Зайка. Пушистая. президент Российской Федерации, вернее, заместитель президента Российской Федерации, э, отщедрот продлевает свой указ о в, э, нерабочих днях. Еще раз подчеркну, что есть понятие нерабочие праздничные дни, есть понятие выходные дни, но здесь-то речь еще раз идет о просто нерабочих днях. Каковы э, введены президентом незаконно в нарушение Трудового кодекса статей 111-112. Соответственно, сразу возникает вопрос, а это это у нас заместитель президента Путин избегает, в буквальном смысле избегает, махнуть шашкой и ввести режим чрезвычайного положения? Чё бы! А что он своим указом делает? Он, по сути дела, возлагает обязанность нести ответственность за экономические проблемы на бизнес. на В основном это малый и так называемый средний, то есть ну, полумалый бизнес да, как таковой. И весь вектор негодования населения в оконцовке будет перемещен на бизнес. Но Я вам скажу одну, одну простую вещь, что э, не директор фирмы, предприниматель платит людям заработную плату. Заработную плату сотрудникам фирмы платят клиенты этой фирмы за услуги. А если клиентам запретили ходить и получать услуги этих фирм, то с каких не знаю, как бы, то есть, источников, это без мата подобрал слово, с каких источников директор фирмы будет платить зарплату своим сотрудникам. Вот. И таким образом, таким образом мы приходим к выводу, что ответственность за 30 лет Грабежа Советского Союза, ответственность за крах экономики, в частности на территории Советского Союза под флагом Российской Федерации, в общем-то наступил и всю ответственность трусливый президент перекладывает на губернаторов. И тому подтверждение, опять же сразу говорю на слух, воспринимаю, сегодня было собрание у нас это звучало, я еще не успел добраться документов, якобы сегодня заместитель президента издал какой-то манускрипт, которым делегировал достаточно большие полномочия главам регионов, ну, якобы под контролем полпредов, что немедленно привело к отставке, добровольной отставке двух губернаторов Коми и Архангельска, они просто, полагаю, умыли руки, не желая ввязываться в это дерьмо, потому что э, их просто-напросто начнут топтать в самое ближайшее время этих губернаторов, да, неизбежно. Потому что одно дело воровать грабить население тихонечко мусорными реформе, ЖКХ там на себя, там как бы в карманы грести, бабки с населения стричь. Другое дело возрождать экономику, которую они порушили. Но я вам сразу скажу свое такое убеждение. Машина, заточенная на разрушение, не способна быть переточена на созидание. И та система, Финансовая, политическая, законодательная и система управления судами, судьи, продажные судьи, продажные прокуроры, да, про которых я вам говорил, то есть как бы на протяжении кучи лекций, несуществующие полицейские, ФСБшники, скажем так, вот, они все вместе в запале, в горячке, скажем так, да, то есть вылизывания пяток сапог барстей, скажем так, довели страну в оконцовке, да, до крушения. До крушения. И в первую очередь я обвиняю судей, прокуроров и э, ЗАГСы и адвокатов. Продон, не адвокатов, а ЗАГСы и законодательные органы, в том числе. <кхм> Надзорные, законодательные, исполнительные, которые э, получали неплохие доходы с этого, скажем так, ⁇ жрали на наших как бы, то есть сородичей ⁇ и тем делали бизнес на этом, по большому счету, такой, да, то есть, криминальный. И э, вся эта мешпуха ровно прила к тому, что мы получили и наказанием за нашу гражданскую пассивность, Является власть злодеев, каковые руки умыли. И еще хочу сказать, что от бездействия по установлению справедливости наступает несправедливость. И это справедливо. Так вот, э, вопрос, почему главврач государства отказалась законным образом вводить ограничительные мероприятия. При этом же президент умыл руки, переложил финансовую ответственность за вынужденные прогулы на э, бизнес, по сути дела. Именно документально, да? Почему я обнаружил, что ни один из указов губернатора, так называемого губернатора Ведерникова, не имеет подписи? А сегодня мы получили ответ на наш запрос на электронный адрес губернатора, официально опубликованный на официальном сайте, что вы не туда послали свой запрос, мы потребовали предъявить оригинал его указа или указов с его подписью, или копию с них снять, чтобы мы видели, что подпись есть, и хотим посмотреть, что мешало ему непосредственно выслать. Знаете, ребята, какие проблемы? Нам сказали, вы не туда послали письмо. То есть с нами в условиях вот этой ситуации, которая по факту чрезвычайная, играть кошки мышли, мышки задумали. Теперь смотрите, что у нас. Мы видим, что э, фейковый президент издал фейковый указ о нерабочих днях. У нас главный врач издал фейковое постановление, скажем, да, то есть о дополнительных мерах по снижению рисков за возраст встранения новой коронавирусной инспек... как бы этой инфекции, у нас губернаторы ущемляют наши права, у нас госдура вводит демонстративно драконовские меры наказания за то, что нос из дома высунешь, это в жопоте настанет, до миллиона штрафа там как бы запудивают. А... Что я здесь вижу? Хочется таких вот этих вот деятелей спросить словами Сталина. Товарищ, ты враг или дурак? Давайте посмотрим на календарь. Сегодня у нас 2 апреля. У нас, начиная с января месяца, начался сезон подготовки к сельскому хозяйству, к летнему сезону. Уже в январе месяце мы с женой посадили саженцы перцев там как бы, то есть потихонечку сейчас начинаем помидорки высаживать, да, то есть сейчас золотое время, когда буквально две недели люди должны продать какую-то рассаду, там, цветы там как бы, то есть прочее-прочее, то есть, да, для того, чтобы дальше народ их там подрастил и уже в огород пустил. А им закрыли возможность торговать. У нас на носу посевная, и... Как правило, с 1 по 7 мая устраиваются все российские выходные для того, чтобы народ сумел посадить картошку в условиях, мы находимся в климате, с рисковым земледелием, напомню, да, кто не в курсе. Значит, это рискованное земледелие заключается в том, что с нас пассивных дней 1 две недели всего. И если в это время идут дожди, то этот может сократиться до одного дня. В Архангельстве, допустим, сколько я знаю, в Архангельской области, э посевных дней всего семь. Это время, которое достаточно для того, чтобы ткнуть там картошину в землю, чтобы она успела вырасти до заморозков и убрать, по большому счету, да? Вот что такое рискованная зона земледелия. И у нас э заморозки могут длиться до примерно 7 июня. Это Псковская область, да? Вот. А это означает, что теплолюбивые э, культуры могут просто померзнуть, скажем, да? Как лук там, как бы, то есть уйти в стрелку, да? И так далее. Так вот, <клёх> э, приходим к выводу, вот к какому. Экономика в мире приказала долго жить. Труба нефтяная стоит... И литра дни за 10 уже не продала. То есть экономика рухнула. Путин пытается таким образом скинуть себе ответственность. Собянин вводит там драконовские меры по Москве. За Пудию всех попробуй только нос высунуть. Мы тебя там на 4-5 на тысяч штрафуем. А для чего им это надо время? Я не знаю. Само не рассосется это 100%, уважаемый. Не рассосется. От того, что мы будем сидеть по норам, будет полная жопа. У нас порядка 40 миллионов человек в налоговой, как предприниматели, не зарегистрированы и не значатся нигде. Это означает, что не самозанятые, и что у них иного дохода, как самозанятость, нету. Если они не будут трудиться ежедневно, то им ежедневно будет нечего кушать очень быстро. И у них не будет никакого директора на которого можно повесить какие-то грехи, что это, мол, директор, сука, не платит нам зарплату. Путин добрый, скажем так, сказал, бизнес плюс платит. То есть, а скотик перепугал в бизнесу платить деньги-то в большинстве своем. Запаса жирового нет ни у кого. И в этой ситуации, когда надо честно людям сказать, что наступил с экономический коллапс, когда вся система просто переформатируется на глазах у нас, да, вот, и что, ребята, у нас полная жопа, и у нас сейчас разговоры будут только еде, а теперь представьте, я как бизнесмен вам говорю, да, со стажем, тропки очень быстро взрастают, и представьте себе такую ситуацию, что мы уже неделю отсидели, скажем, с выходными фактически, и еще будем... Итого 5 недель до 30 апреля сидеть, а потом Вова скажет, а давайте еще мечишку посидим. Уже у многих зубы на полке. А через 5 недель единственное, скажем так, желание будет найти денег на жрачку. И люди не пойдут в кафе, бары, рестораны. Они не пойдут в Эльдорады, скажем так, и прочую, как бы то есть канитель, покупать дорогие вещи. Это означает, что полностью переформатируется экономическая модель в стране на очень большой период. Если Турция заявляет уже там отдельные деятели там государственные, что им самим не хватает, как бы, то есть жачни, скажем так, маловато будет. Вот, а они нас помидорами снабжают. Значит, если у нас границы уже все позакрывали между странами, то прошу пардону. А, Чё жрать-то будем? Сельское хозяйство, эти твари кремлевские просто уничтожили. Чубайсы и прочая херь, скажем так. Они сейчас либо пакуют чемоданы, свинтить. Только свинчивать-то особо некуда. Вот. Либо не знаю, к чему готовится. Вот. Но думаю, что уже свинтили. И вот эти вот перекрытия Москвы. Ленинграда, под предлогом так называемого коронавируса, который гораздо меньше вреда приносит обычного гриба, ну, простуда, которая за неделю сама проходит без всякого лечения, у большинства, подавляющего большинства. Но это всего лишь повод по-тихому свинтить, под шумок, скажем, да, предварительно запугав население, страхом смерти от сраного вируса, да? Вот. И, Страхом штрафов за то, что нос высунешь, пока мы тут пакуем чемоданы. Вот единственное, что я вижу здесь, э, оправдывающее подобные действия. И вот те же губернаторы Коме и Архангельской, видимо, быстренько притянули хер к носу и сказали, да ну вас нахер. И встали на лыжи, что называется. Вы тут как то без нас. Мы в этом бордоте больше не участвуем. И в данной ситуации... Нам просто жизненно необходимо вспоминать, как у нас это было в 90-е годы, когда народ ломанул на даче его в огороды. И только за счет этого нация смогла выжить. В общем-то, да, скажем есть Чем дольше мы будем сидеть там, как бы, то есть на жопе ровно в карантинах, так называемых карантинах фальшивых, в отсутствие пандемии каких-то, да, ну, тем хуже будет наше положение. Не то чтобы экономическое, а пищевое. И вангую могут очень запросто начаться всякие нехорошие вещи, потому что голодный человек – это полная жопа. Начнутся грабежи. Уже э -э, с ухом мацы сегодня слушал. Э -э, Кто-то там из дикторов сказал, на 19% где-то там выросла э, преступность домашняя, потому что люди сидят, дома синячат, безделие там, да, то есть, соответственно, начинается поножовщина, начинается там мордобой и прочее, прочее, то есть. Вот. вот такие у нас дела. Значит, сельское хозяйство у нас убито, его забудьте, что оно есть, его нету фактически. Деревня полу... Вымершие стоят, львиная доля, их просто нету. Вот. И э, наша, я думаю, сейчас задача сконцентрироваться на выживаемости в первую очередь, но без паники, да? И э, глупо сейчас рассчитывать на то, что та же самая администрация Псковской области способна хоть чего-то, хоть как-то вытянуть эту ситуацию из ямы. Просто потому, что они этого не умеют делать, по большому счету. Одно дело там, ведернику пальцы там гнуть, э, шпынять кого-то, скажем так, там, неугодных, <coughs> привлекать к ответственности, чтобы заткнулись. А другое дело, поднимать промышленное сельское хозяйство разрушенное, да, натуральное. Техники у нас для этого тракторов нету. Опыт, скажем так, растрачен, поля заросшие, вот, и э, не знаю, на кого надеяться, Белоруссия всех точно не прокормят в этой ситуации. И чтобы восстановить сельское хозяйство, более-менее, чтобы оно заработало, требуется 4-5 лет. Ну и опять же начинаем то есть, друг на друге пахать сахой там плугом, как бы да, техники-то у нас, как правило, ни у кого нету. Вот такая у нас картинка-перспективка там образовалась. Соответственно, в такой ситуации паниковать не нужно, бежать, сломя голову, как бы скупать, что-то смысла никакого я не вижу большого смысла. Да, то есть, вот, да и большинству просто будет не на что продукты покупать. В этой ситуации требуются серьезные радикальные меры, а именно объединение в первую очередь предпринимателей в чрезвычайные комитеты так называемые да то есть, <связываем> чрезвычайные комитеты спасения вот, где совместными усилиями каким-то образом учиться жить по-новому да то есть и э, на нас на предпринимателях лежит основная скажем так нагрузка чтобы мы эту ситуацию разрулили значит у нас <связываем> в любом случае требуются радикальные меры Мое Мнение, которое я еще согласую со своими соратниками, да, просто в качестве генерации бреда скажу, да, нам потребуются радикальные меры. Нам потребуется отсечь всяких посредников, <coughs> жирующих на энергетике, на сфере ЖКХ и все, что с ЖКХ связано. Нам потребуется <coughs> либо вообще убрать тариф на ЖКХ, ввести государственное... Управление домами, да? То есть забыть про всякие налоги, как минимум на полгода, на год, на два, э, с малого бизнеса. Да? Просто про все забыть. Ввести государственное регулирование, на жесткое государственное регулирование на цены на энергоносители и снизить электричество до символических там, старинных 4 копеек и хватит вам да? То есть жрать жаровать. Примерно такова на самом деле себестоимость киловатта вот, добычи, это с учетом обслуживания, но ну, может быть, 10 копеек на киловатт. Вот. и, соответственно, под госрегулирование взять то же самое цены на топливо. Жестко зарегулировать цены на ЖКХ, и вообще они должны стать символическими, потому что основная финансовая нагрузка сейчас у народа именно на коммунальные услуги, они до 30-40% как минимум составляют э, с дохода семьи. Вот. вот такая у нас картинка как бы складывается по большому. Неприятная. Значит, рассчитывать на президента не приходится. Рассчитывать на правительство Российской Федерации не приходится. Вы видите как бы на примерах, оно умыло руки. Оно избегает ответственности. Вводить чрезвычайную ситуацию они не желают, как бы, да? Вводить чрезвычайное положение президент не желает. Вот. И в принципе вопрос: а есть ли у нас президента, ну или зам-президента? Я считаю, что его нету, да? Как говорится, умерло, так умерло. И единственный сейчас нормальный и здравый выход спокойненько собраться с мыслями. <с организовывать всяческие, скажем так, собрания граждан, сходы, решать, как нам жить дальше, э, выбирать нормальных лидеров, складчину, складчину, восстанавливать экономику, как это мы делали раньше, скажем, да, вот, национализировать все ресурсы э, жизнеобеспечения, как минимум, да, то есть национализировать там нефтяные скважины, хватит там уже покормили всяких Грефов Миллеров-то, большому счету, то есть они никогда не нажрутся иначе, ну. <coughs> и с этим жить. Когда у нас появятся источники бесплатной энергии, ну или как бы условно бесплатные, да, то тогда нам в принципе деньги будут не нужны. И если мы э, поймем, что плазменные телевизоры и суперкомпьютеры мы сжать не сможем, вот они несъедобны, да, вот, а срачки мы и везде короли. По большому счету, значит, может, что-то в головах у народа поменяется. Пенсии не просто так отменяли возрастные, как бы, то есть, эти вещи нас ограбили, как бы, да. Вот. Не просто так у нас это закручивали на лоде. Знаете, могу сделать еще один такой вывод, что в условиях вот такой вот ситуации, чрезвычайной, Попытки держать нас дома в заперти. Это можно расценивать как э, акт геноцида нации. Да? Э, у нас существует уголовная ответственность. За что? За сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. 237 статья. Да? Смотрите. У нас скрывают от нас информацию первые лица государства? Сомнений никакого нет. Какую ответственность за это понесут? Никакую. А в самом таком случае, если эти понесут, я вам рассказываю. Сокрытие или искажение информации о событиях и фактах или явлениях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо для окружающей среды, совершенное лицом, обязанным обеспечить население и органы, Уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией, наказываются штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенной должности, лишением свободы на срок до двух лет, лет с лишением права занимать определенной должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без такового. И те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность в Российской Федерации, или субъекты РФ, а равно главой органа местного самоуправления, там не интересует, наказываются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч, или в размере заработка э, от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенной должности, или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового. То есть семерочка грозит за нарушение карантина, а за геноцид нации или без такового. Вот вся суть политики, которую выстрелили олигархи. То есть себя они обезопасили от опасности каких-то, да, то есть вот, сесть по Уголовному кодексу Российской Федерации. Но я хочу напомнить о том, что они никто и звать никак, при отмене Конституции Советского Союза они не отменили, а при отмене законов СССР СФСР, и в частности они не вправе были отменить Уголовный кодекс РСФСР. И там есть очень замечательная статья о «Измена родине или переход на сторону врага». А также есть замечательные статьи о вредительстве, о мошенничестве, скажем, да. И эти статьи все действуют. Вот. Вот примерно такая у нас картина мира. И помните, что наказание – это расплата за бездействие. Создавайте общественные комитеты, народные советы для Комитета народного спасения. Комитета самообороны. Просто простым обзвоном Соседи начните. Э, встречайтесь с друзьями, обсуждайте эти вещи, скажем так. Учитесь управлять нашей Родиной. У меня есть замечательный цикл лекций. Там всего, если не ошибаюсь, четыре штуки, которые э, <кх> сейчас вам скажу, как называются. Учимся управлять нашей Родиной, если не ошибаюсь. <кх> Это на моей вкладке, на моей вкладке э, э, плейлисты, сейчас подгружается, точное название вам скажу, значит, э, плейлист у нас называться будет, <coughs> не, не скажу, значит, э, уточню, Прошу потерпеть. Значит, эти видео учат нас о зам управления нашей Родиной, а именно, как назначить, как провести собрание, кого как избрать, как протоколировать свои решения, как их, их в принципе, исполнять. Значит, отлистаем, отлистаем, отлистаем, отлистаем. так это у нас лекция 16 17 18 19 то есть 16 по 19 рекомендую просто сесть и их изучать Паники никакой нету немножечко времени у нас есть вот, для этих целей но примедление смерти подобно я предлагаю всем, кто меня слышит, перейти в режим, скажем так, у ручного управления страной и использовать для этого каждую минуту, в принципе. да. Чем мог на данном этапе, тем помог. На этом, скажем так, я заканчиваю на сегодня. Мне предстоит еще серьезная работа с документами на сегодня. Вот. До следующих встреч. Смотрите канал просвещайтесь и делайте правильные выводы и еще раз призываю никакой паники не допускайте паника она опасна никому не поможет значит чем дольше мы будем сидеть по норам в страхе что нас нахлобучат, тем глубже усугубится ситуация с точки зрения бизнеса тропки зарастают повторюсь очень быстро очень быстро мгновенно зарастают тропинки да и то, что еще можно исправить, скажем так, после недельного сидения дома в бизнесе, да, уже потом не исправишь через полтора месяца. Ну, просто невозможно будет исправить. Потому что, еще раз говорю, идет новый технологический уклад. Народ будет думать о том, что бы пожрать. И будет не до вот. И все это, к сожалению, не за горами. Благодарю за внимание. До новых встреч.